Знаете, информационная безопасность в последнее время просто убивает своей монотонностью. Но есть кое-что, что позволит взглянуть на ИБ по-новому. Нужен адреналин? Включай киберарену.